Привет. Сегодня стало локи на улице, и я уже купила ватной. Наконец, 20 рублей. Кончик на пятый, теперь два. Оцеги тут. Подорожали эти ватманные. Чувствую будет большая стенда и две купечки. Точнее, плакали. Так, в котором сегодня мне придется грудиться. Да. Вместе с моей докладницей а не, пожалуй нет. Ой, Сейчас мы пойдем тут немножко. Девочка. Да. Да. А сейчас секунду рукавтику. Вот. Сейчас я все-таки, наверное, даю с своими билетами. Купила, солнышко я распахну билеты. Вот. Сейчас возьму другую руку в камеру. Oh, О, вот. я иду. Надеюсь, не разве телефон. Потому что это уже пятый. Споры mm -hmm. замерить должна 36 Вот. я иду. Вот какая природа тут. Атмосфера. Вот вот дорога, вот крепенькая, вот на иной, вот на иной, ну, ладно. Как сегодня я буду делать газету, я вам тоже расскажу. И пока Напишу. Так, сейчас мы, хотя нет, мы ее оставим, потому что я не люблю, когда проходчики-чурки, немножко не русские люди, потому что меня это не нервирует. Меня это бесит. Я от этого вся просто Нервная какая-то. А вот да. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Ну вот, ни задика нет, не очень люблю, да. за небо. в Вот, мы с камерой сходим. И вот... Оказывается, ничего страшного я в принципе с когда я улицу с вами вот как везде я желаю сказать мне наверх чтобы мама меня не заставляла одевать другую всякую билиберту я уже устала идти я больше не могу идти я все верну я все на исходе, тело плохо, сумка тяжелая, У меня он сильный, я держусь, держусь, так от моих любимых. не через Чего тяжеловаться мне было? так мне ладно, я заберу потому тоже да Ох, еще сделать газету к празднику 9 мая теперь, а. чего я делать не хочу потому что когда я с вами сделаю всем газету подругами до пяти, а порой до шести часов вечера да потому что нам никто не помогает мы сами все вот так я вас люблю стать такими креативными и помните кто вас обидет, глаз на жопу пока